Добрый день дорогие друзья, с вами системы видеонаблюдения Зорка. меня зовут Андрей и сегодня мы с вами поговорим про управляемую уличную IP-камеру. Модель камеры PNM IP2 Z10 версия 3.6.8. Камера выполнена в металлическом корпусе со степенью защиты IP66. Камера имеет разрешение 2 мегапикселя 1920 на 1080 пикселей. С частотой 25 кадров. Камера имеет сенсор IMX307 Sony Starvis, который обеспечивает отличное изображение в ночное время. Моторизированный объектив камеры от 5 до 51 мм имеет десятикратный оптический зум. Камера имеет протокол ONVIF, а также протокол RTSP. Это позволяет подключать камеру практически к любому видеорегистратору или встраивать видео на сайт. Источник питания с данной камерой в комплекте не поставляется. Необходимо использовать источник питания 12 Вольт 2 Ампера. Камера имеет поворотно-наклонный механизм, который позволяет камере по горизонтали двигаться на 220 градусов, по вертикали на 85. Практически это позволяет полностью охватывать территорию. Стандартные миниатюрные камеры и полноценные поворотные камеры имеют существенную разницу в размерах. Именно вот такие размеры и позволяют строить камеру поворотно-наклонный механизм и оптический объектив. За более подробной информацией обращайтесь на наш сайт zorka.tv Спасибо, что досмотрели данный видеоролик до конца. Всего доброго, до скорой встречи, друзья!